О, вот, привет! Привет! Ты видел новый баг в Нет, какой, покажи. Пошли. Так, посаживай сюда. Так. так. Запрыгиваем на тебя. На контроле. Прыжок хоп. О! Опа. Как ты туда, туда попал? А вот так вот все.